Сегодня мы находимся в автосалоне Альтера, выбираем семейный автомобиль. Мы остановились, приехали за одним автомобилем, уезжаем на другую. Мы Выбрали другой. Выбрали Керию. Все довольно, ну, нас все устроило. Единственный минус это длительное ожидание. А как поживает банк? Как работает? Приезжайте.